Та-та-та-та-та-та-та-там. И чё это у нас тут? Алмаз? Ребята, алмаз апнули. Так, отключение системы. Активация системы победных очков. На ранге и выше действует особая система победных очков. Если игрок... Эм, так, на ранге алмаза и выше не играл ранговую очередь. В течение долгого времени его постепенно... Тереть победные очки, его ранг будет автоматически понижаться в соответствии с текущим количеством победных очков. Ой ой, ой ой ой ой понятно. Так, ну что? Серия 12 побед, довольно круто. Учусь играть. Учусь играть, тащит катки. Так, о, пацан Тре, держи рапорт Спасибо тебе, конечно, но ты слишком наивный был в миду. Так, ну на данный момент, ранг алмаз, этот проект учусь играть, у меня, Этот твинг, аккаунт созданный с 0. Акшан, 91 игра, кстати, пока мы закончим, давайте я хочу посмотреть сколько очков мне осталось на Акшане, э, до того, чтобы получить 7 ранг, 91 игра сейчас, и капец, немного осталось, ребят. У меня есть все шансы до 100 игр забрать себе седьмой ранг мастерства на Акшане. Все шансы есть, но нужно каждую катаку отпотеть до сотни, как раз заберем. Так, ну что, отлично. Эм, на этом аккаунте у нас сыграно... Сыграно-сыграно... Давайте, все сезоны рейтинговые матчи... 147 игр. 147 игр рейтинговых сыграно. Если убрать э, предыдущий сезон, сезон калибровки, э, объясняю, как это было. В прошлом сезоне я создал этот аккаунт, откалибровал в серебро 4, больше меня не кинуло. И вот э, в данный момент за 137 игр с 4 серебра я взял «Алмаз». Но на этом у нас проект этот не закончится, и мы пойдем апать дальше. Посмотрим, что можно выжать максимум с такой статы, с такого аккаунта и тому подобное. И чуть позже будет, конечно же, гайд на канале. Стримы у нас проходят на платформе Trovo Life. Кому интересно, ссылочка будет в описании под этим видео. Заходите, подписывайтесь на Trovo Life. Там у нас стримы с понедельника по пятницу, так точно будут идти. И, конечно же, контент на Ютубе. Не забываем подписываться на Ютубе. Ютуб это тоже классная штука. Все, ребят, ждем новых видосиков. Или кому интересно, гайд на Акшана.